песня «Бамбука» о женщине. Срезанный бамбук честно и добросовестно выполнял свое дело. Вода орошала поля. На плодородных землях скоро зазеленели первые всходы. Бамбук был на своем месте и ощущал пользу, которую приносит своему хозяину. Казалось, что каждый день выполнять то, что получается лучше всего, это и есть предназначение. Но вот однажды бамбук увидел силуэт приближающегося человека. В рассветных сумерках он казался неземным существом. Когда странное создание подошло достаточно близко, бамбук застыл в изумлении. Он никогда не видел ничего более прекрасного. Как только нежная рука протянула кружку к воде, из бамбука, он преодолел робость и спросил, «Кто ты? О прекрасное существо!» Рука дернулась от неожиданности, из кружки пролилась вода, но существо ответило ⁇ Я просто женщина ⁇ Ты прекрасная женщина ⁇ вдохновенно воскликнул бамбук. ⁇ Нет, я просто женщина ⁇ У меня дом, семья, дети. Я каждый день занимаюсь обычными и незаметными делами по хозяйству. Ты восхитительно. То, что ты делаешь, важно и значимо. «Что ты? Я просто женщина!» Некоторые не считают меня человеком, другие называют грязной, а третьи – далёкая от Бога и духовности. В этом мире женщины занимают определенное место. Мы рожаем и растим детей, ублажаем мужчин, содержим хозяйство. Она тяжело вздохнула и продолжила. А если кому-то случится вырваться из привычной колеи, то эта женщина сразу встречается с неприятием мужчины, и завистью других женщин. Она оказывается одна и вынуждена или сотворить свой мир, или погибнуть. Уж лучше я останусь просто женщиной. И женщина обреченно поднялась, взяла наполненный кувшин с водой и погрузилась в свои привычные мысли, так и не услышав последние слова бамбука. Ты прекрасна, но ты не знаешь себя. Бамбук не спал всю ночь. Он смотрел на луну и звезды и видел в них таинственную суть женщины, далекую и недосягаемую. Он слушал движение воды по желобу и слышал журчание отголоски девичьих надежд и мечтаний. Бамбук чувствовал, что влюблен, а потому способен раскрыть для женщины божественность ее природы. В один миг Бамбук стал един со светом звезд, лунным отражением, шелестом листвы и журчанием воды. Он стал един с миром, и мир поделился с ним мистическим знанием о женщине. Наутро знакомый Силуэт снова показался из-за поворота дороги. Женщина шла устала, на лице были заметны следы бессонницы и плохо скрываемое раздражение. Она подошла к ручью и, еле сдерживаясь, сказала, «Я злюсь на тебя. Ты заставил меня задуматься о себе и своей жизни. Я не спала целую ночь, но у меня сейчас больше вопросов, чем ответов. Зачем я только заговорила с тобой?» И она заплакала от бессилия. И тогда бамбук запел. И в этой песне соединились любовь, восхищение и желание помочь женщине осознать, кто она есть. Уже на середине песни бамбука женщина встала и начала двигаться в такт мелодии. А когда бамбук закончил, женщина танцевала. И каждое движение было наполнено энергией и глубинным смыслом. В танце исчезла просто женщина. И проявилась женщина-богиня.